Пусти руки, что ты трогаешь меня? Что, что, что такое? Ну, я тебе говорю, что были тебе. Ты с то будешь, да? Ну. Как я тебе говорю? Пусти руки, не трогай меня. Я иду с ребенком домой, что ты хочешь? Я знаю. Ну. Ты, ты мне когда-то задолжал. Что конкретно? Деньги. Помнишь? Это. Я положи телефон. помню. Вот именно. Отойди, мужик. Что я задолжал? Деньги. Помнишь? Не, не помню такого. Или тебе не помнишь? Не помню такого. Все, мужик. Подожди. Отойди. Отойди. Я тебе говорю... Сейчас. Остановись. Эй, я тебе говорю... Остановись, отойди. Забери его. Понял. Отойди. Отойди, я сказал. Отойди, я говорю. Я говорю. Уберите его. Прыгай, драться. Отойди. Прыгай, драться. Иду с ребенком домой. Отойди от меня. Что? Тихо, тихо, тихо. Здравствуйте. Да, Иду с ребенком что домой. Произошло? Просто прыгай. прыгай, драться. У меня есть видеозапись. Просто бедет и прыгай, драться. Не как знаю, на что провоцирую или что. Заберите что 24 день. Провоцировать хочешь на что-то? Непонятно на что. Что-то задолжаю я ему, я не знаю что. Отложите помощь. Кто тебя подослал, мужик? Ну, кто тебя подослал ко мне? Так, ну, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Да, Мужики, вы по нормальному объясните, что произошло. Я объясняю, иду. Просто вот с ребенком, просто начинаю. Да морды. Нахуй. За что я тебя должен? Так объясни. Я тебе объясню. Мне? Mm -hmm. Объясни, да и все. Да морды прыгай, что ты делаешь вообще? Так ты приехал бы домой ко мне, да мы там с тобой разобрались бы, в чем проблема? Слабо? Приеду домой, кто-то переживает. Приедешь? Что-что? <таспорядок> Убери его. <таспорядок> кто <таспорядок> по ментам работает? Тихо, мужики. Кто по ментам работает? За свой базар отвечаешь? Отвечаю, да. Так, Драть. Давайте, давайте не будем создавать толпу один в нашу машину, вы приезжайте, пожалуйста. Я с ребенком никуда не поеду, я вам объяснил ситуацию, и забе... примите вы меры. Не прыгает, не драться, не знаю, подбегает отсюда и, и пытается спровоцировать. И руками у спину, в ж... в грудь бьет, типа там я ему что-то задолжал, что-то Пойдемте, судебно, поедем, пойдем. шум... Пойдемте, вы, вы, вы, вы, вы. не плачь. Смотрите, мужики. Пойдемте разбираться. Если... Нет, давайте здесь на месте. Я Пойдемте. ничего не нарушал. Пойдемте. Идется, по сути, административный процесс. За что? Я еще не писал заявление, мужики. Я просто попросил... Я просто Фантово попросил а... оградить Совсем меня. Вы являетесь лицом либо потерпевшим, либо свидетелем. Вам необходимо поставить Московское ОВД. Вы меня слышите или нет? Я вас слышу. Место ведения процесса будет Мустовской ОЛД. Последуется служебный автомобиль. Вот какой.